Всем доброе утро! Тем кто не знает, я в Нью-Йорке, район Квинс. Сейчас порядка время 6.30 утра. Решил пораньше поехать в Манхэттен. Так-то может быть уже видно, что сзади уже немножко расцветает, но само прикольно, думаю, многим будет приятно увидеть утренний Нью-Йорк. В данный момент это Квинс. Вообще, сегодня уже идет второй день. Я надеюсь, что меня будет слышно, я буду говорить громче. Но вчера был день прилета, и получается, что я сутки до прилета не спал. А потом, до вылета, потом еще 9 часов, 9.25 длился полет. Потом, естественно, я пытался разобраться. Ну и, как видите, я добрался, в общем, в метро все это а, ну и потом я здесь погулял вчера уже к, купил себе пиво заселился и там были свои приключения ну не буду о них рассказывать в принципе в целом а, все нормально какая цель вообще моего прилета в америку ну естественно америка это великая страна и никто наверно спорить с этим не будет поэтому Считаю, что познакомиться со страной не по телевизору, а непосредственно увидеть ее, почувствовать ее, понять, почему Америка такая. В общем, в любом случае, считаю это правильным. И вот она мечта и сбылась. Я стою, хотя здесь, в принципе, сейчас можно и идти. Красная рука... Ну, тут машин я имею немного, но, в принципе, нарушать что-то мне и не хочется. Ну, вот человек загорелся можно видеть за мной тоже там человечек нарисован. В общем, опять же, естественно увидеть все эти билдинги, Трамп, Тауэры и все остальное, статую свободы. А потом опять мне же интересно архитектура. Вообще она мне всегда привлекала вот эти вот двухэтажные дома, красный кирпич. И я не знаю, как здесь противопожарной безопасности потому что у нас в россии чтобы дом к дому стена к стене ну не строят но здесь все опять же как говорится по-другому мне хочется максимально это тоже заснять я вот сейчас вышел от перекрестка как раз я там живу и иду в сторону метро астория дитмарс дитмар называется очень у меня вообще с английским как бы пока еще не совсем хорошо вот. В общем, ну ничего это не мешает, в принципе, э, все равно объясняться Здесь вообще, мне кажется, всем на все пофиг Здесь каждый идет по своим делам, и вообще плевать Кто ты, что ты, как тебя зовут, откуда ты В общем, приятный аромат Это еле. буквально вот оно уже, Рождество Здесь все везде украшается ну, в принципе, я уже и пришел. Что тут шел то Нет. Времени. Три с минуты. Три минуты шел. Вот. плакат большой висит. Вот это верхняя часть метро. Под ним дорога идет. Вот А сверху идут рельсы. Это тупиковая конечная станция. До Манхэттена мне ехать порядка 20-25 минут. Тут в зависимости. Метро ходит ну, не четко, необходимо задавать. И тут тоже хочу отметить, что предварительно я скачивал несколько приложений ну, для того, чтобы удобнее было ориентироваться. и Хочу вам сказать, что фигня, эти все эти приложения. Даже вот это вот метро, их приложение, мне оно что-то ну, не очень понятно. Не то, что фигня может быть, оно может быть для кого-то удобно. Мне удобно это Google карты. Вообще задал маршрут показал как где перейти где зайти где выйти поэтому вот пользуюсь google карты со вчерашнего дня вот. так ну что давайте сейчас наверное, дойду до метро ну, могу рассказать также о том как я снимал кстати жилье я снял комнату в квартире Хозяин зовут винни он хозяин в общем трешка ну по не знаю по каким меркам не по нашим а российским когда вот такие по 100 квадратов трешки то есть комнатки небольшие в одной он сам живет но его не было сегодня он не ночевал через air зашел посмотрел нашел вариант который устраивает меня ну и в результате сразу за бронировал, оплатил, прилетел, его не было хозяина. В общем, висел замок на какой-то трубе около дома. Там в замке ключи, он мне написал, говорит, бери ключи, заходи, размещайся. Ну и в общем, вот, метро выше, внизу дорога, здесь метро. Вот сигареты, магазины работают. А это, кстати, вот он, вагон стоит, да, наверное, ждет. Поедет, наверное, скоро. Не знаю, успею, не успею. Ну, да, и не страшно. О. Вот. так вот мы тоже, кстати, рисовали на стеклах детства. Прошали двери, стекла, снежинки. Ну, и, в общем, и все. Вот я живу, и вообще проблем нет. Крутая хата, удобная, ну, доступность до метро вот она 3 минуты Ну я уже об этом говорил, в принципе повторяться это как у нас в москве в парке да и в Рязане тоже а это я не знаю наверное какие-то почта а Нью-Йорк и кознает что такое вот гитмарс стейшн билд билд стейшн так ну что давайте сразу поднимемся так у меня билетик я купил сразу за 33 доллара на неделю сейчас мы его достанем сейчас подсек надо в отдельно положить а то я еще и паспорт потеряю туда вообще останусь моей мере вот и так по-моему то ли 9 то ли 1 минут ехать ага. так вот Сюда? Вход. что-то не сработает. О, в ту сторону. Ладно, зашел. Вот. Кстати, станция ночью даже выглядит лучше, чем днем. Деревянная крыша. Вот вагончик. Никого нету. Нравится мне так, когда так. Вот. Ну и вот тут вот такие вот названия. Ну, может быть, они просто не, не совсем понятны. Нет, название метро-то понятно, просто Н, В, туда-сюда. Вот их куча всяких букв. В общем, метро у них немножко запутаны Но ну, это поперой, наверное. Ну да ладно. Так, ну что, сажусь в метро. там дальше продолжим стронулся следующую 30 меню в общем мне надо ехать до 49 стрит сколько получается 1 2 3 4 5 6 7 8 9 становок вот так вот здесь конечно становка поэтому народу немного так приехал на тайм на 49 стрит это Таймсквер, выход на Таймсквер, вот и такой метро, можно обратить внимание, путь, путь, путь, путь, там опять. это, здесь вот так вот все выходит, так, так вот сделано, так, потихонечку, и народ отдыхает, вот и выход на 47 стрит. 7 веню, про дверь, вообще карта Сейчас вот где-то вот здесь девятнадцать, общем где-то вот там да, Ладно. Давай ходим на, тут налево-направо на Снимаю стрит и снимаю в нем Шух сейчас я увижу первые свои впечатления Вам скажу Поднимаемся, поднимаемся и Вот оно! Вот оно. Сейчас специально поехал утром, потому что здесь нет народу, но все еще светится. Да. Сейчас вот так вот сделают даже. Вот они экраны. Это прекрасно. Вот они здания. Это просто, это просто Уже люди снимаются. С... Спорт там с утра, конечно, сейчас с вечера видно, что грязи много. Таймсквер. Тут, тут, Таймсквер. Тут вот что-то строится. При этом, ну, сеткой все закрыто. все сделано, что можно ходить, ничто ничему не мешает. Ага. Так. я думаю сейчас перепишем по быстренькому обойдем блин мне не верится что я здесь это же вообще супер это просто именно это мы видим регулярно в разных фильмах именно вот это все Я надеюсь, что это все возможно передать через камеру Хотя нет, это невозможно передать через камеру Не плачь, Кенн, не плачь Все хорошо Хотя слезы от счастья Это всегда счастье О, какие здесь О, какие Вот они Так Да О, Гарри Поттер Реклама Офигенно! Это просто супер! Вот работнички что-то тут ходят. Тут, наверное, что-то было сегодня. Или будет, не знаю. Что-то тут разбирает. Я тут через оград, оказывается. В общем, прошел, никто ничего мне не сказал. Вот пока нет машин, сейчас возьму, переключу камеру на под аппарат и, и народу мало. Так, пофоткался немного, хотя тут сколько не фоткайся, будет казаться, блин, мало-мало. Хочется передать каждый пиксель, каждой фотографии, но ну, это, наверное, нереально, это просто вот такое ощущение. А, в общем, вижу здесь Макдональдс и тоже планирую туда зайти и все-таки сравнить, потому что одни говорят, что в Америке даже в Булкер Хуже, точнее, чем в России Типа в России, наоборот, вкуснее Ну вот, потом скажу свое, конечно, мнение Блин, хочется кружиться, кружиться Вот так здесь утром убирают Тут, походу, какое-то мероприятие все-таки было А, смотрите, как красиво Там восхотно да, очень красиво Желтое такси Обязательно на нем прокатимся, но позже Ладненько. блин, надо немножко привести свои эмоции в порядок Хотя, может быть, и не стоит заглушать Мне очень хочется туда дойти Потому что ну, там реально, не знаю, камера передает или нет Там восход, и ну, очень между зданиями красиво Хочется тоже пофоткаться В общем, поел в Макдональдсе Отдал 7 баксов, почти 500 рублей, наверное а был завтрак, как и везде, до 10 часов ну, ну, в общем, кофе, как и в России, мне не нравится Оно кислое Хотя, не настолько можно Может, цвет кажется Булка нормальная, но и оладушек тоже нормальный Вот, что-то ну, Давай, Вот на машине Сзади что-то просто толкает Рынок передвижной а вот какая прикольная машинка, смотрите, сейчас покажу. Короче, я здесь прям беру, выхожу на дорогу, ну, конечно, смотрю. О, какая машина, да, но... плачь здесь, здесь спокойно, никто никого не дергает. Ну и, кстати, наверное, еще утро, и плюс еще это воскресенье, кстати. Так, конечно, народу уже много. Время где-то, пол полдевятого, наверное. Народу много, но это воскресенье. Ну еще все равно приеду сюда, мне здесь просто можно ходить до бесконечности. Вот еще один Макдональдс напротив. Я сейчас иду, в общем, к Трамп Тауэр. Пошли дальше.